Доброго времени суток! Меня зовут Сергей, у меня рак, диагноз хондросаркома. И сегодняшний наш ролик посвятим, это уже пятая часть будет, посвятим моему физическому состоянию и первому осмотру после операции. Ну что ж, начнем. Прежде чем мы все сейчас с вами рассмотрим подробно, начнем мы с ссылочки для добрых людей. Так как я статистики видео смотрю и знаю, что средняя статистика больше четырех минут никто не смотрит видео начнем тогда в начале я под видео под описанием размещу ссылочку она так и называется ссылочка для добрых людей там ссылочка если перейдете на страницу там мальчонок у него рак юра болеет онкологией и ему нужно надо собирать денежку на лечение на операции ну и вот как раз Ссылочка для добрых людей. Кто добрый человек, тот поможет. Я помогал. Это самое. Ну что ж, ссылочка под описанием. Давайте рассмотрим с ноября. В ноябре, в ноябре у меня начались первые сбои по сну. Сначала я их называл сбоями. Это самое. Я также бодренько жил, все активненько ходил. То есть я с утра встаю, иду в магазины покупаю то, что мне надо, это морковь, лук, это по кошеварку. Потом кошеварю. Ну так потихонечко время и к пяти часам подходит. У меня приходит ребенок, я его кормлю. Среда-четверг я его веду в бассейн у него. На секцию дзюдо я его вожу. Это так и это самое, все стандартненько. Но пошли первые сбои по сну. Сбой, сбой, не знаю, спишь, спишь нормально, на следующую ночь, но ну, ну, ни в какую не усну. ворочаешься, мысли какие-то, вроде понимаете, ляжешь вот так вот на глубокий вдох, это самое, медленно выдыхаешь, бесполезно, все равно сбой идет, но так вот прошел ноябрь, декабрь, думаю, надо что-то делать, это самое, и в декабре я записался, пошел в поликлинику в нашу местную Пикалевскую, записался к терапевту, объяснил ситуацию, рассказал, говорю, ну так-так, мне уже как-то тяжеловато становится, я уже тяжело стал себя это самое чувствую по состояние, записался к терапевту и это сама а мне сестренка советовала ей где-то там выписывали амитрипцилин нет неправильно давайте прочитаем амитриптилин вот таков вот правильно будет эти таблетки. Я пришел к терапевту, говорю, ну так и так говорю, вот мне посоветовали, вот такие таблетки. Она говорит, нет, такие таблетки выписывает невропатолог. но терапевт мне выписала релиум. Стоит в районе что-то 40 рублей, 30 рублей. Ну сразу скажу, сколько я их там принимал. А, у меня тут одна бумажка. Значит, я на курс прошу. Сразу скажу, что эти таблетки это мел. Эффекта от них вообще никакого нету. Мне необходимо ознакомиться ну в общем состояние мое потихоньку ухудшалось я еще потихонечку кошеварил стал уже декабрь подходить это самое стал я уже меньше стал кошеварить сбои такие через день уже привязалась бессонница да настоящая бессонница это самое как она выглядит ты ночь не спишь Полностью абсолютно ночь я не сплю. Ну, думается, ладно. Сейчас э, дотерплю часов до восьми, до девяти, лягу спокойненько спать и высплюсь. Все, ходишь, вроде в районе 7 часов 6 тебе начинается как спать охота. Ходишь, ходишь, все, 8 часов ложишься, как будто кофе попил. И так вторую ночь. Вторая ночь тоже самое бодрствуешь, но думаешь, ладно, что теперь делать просыпаешься, я ребенка в школу отправляю. Ну как про я не спал, ребенка в школу отправляешь, и часиков в 10 тебя уже вырубают. И получается сбой по графику сно... сна. Это тоже не есть хорошо. И вот так вот это самое сбой. Потом то же самое выравниваться маленечко. И опять не заснуть второй день и третий. Это дело мне поднадоело, и уже в январе. Я записался, надо было талончик брать, приходишь, это самое в начале недели, взял талончик на, к невропатологу на пятницу, попал на прием уже в январе и выписал мне, вот как раз нейропатолог вот эти таблеточки амитрипцилин. А уже такое состояние было в январь, я последний раз с, с, кушать сготовил, это было крайне, ко мне друг приезжал, я последний раз приготовил кушать, и у меня уже состояние было такое тяжелое. И вот эти таблеточки амитрипцилин. Первый раз я выпил одну таблеточку. Я выпил, отлично выспался. День проходил. На второй день у них эффект заторможенного внимания. На второй-третий день мне спать хотелось. Я как раз с Мишей ходил, надо было и в поликлинику сходить, и в бассейн. И очень тяжело ходить на светофоры, смотреть, обращать внимание, висят ли не висят ли сосульки на домах. Они затормаживают реакцию я от этих таблеток принимав маленько я скажу вот здесь вот полоска отрезана. Я их она принял за все время штучек 6 где-то таблеток я скажу сразу пришел к выводу то не буду я их принимать потому что мы ну, больно они тяжелые если дома сидеть а если какую-то еще активную активный образ жизни вести тяжело это с ними ходить, особенно по городу. Я от них отказался и мне посоветовал дядюшка. Ему выписали вот такая формула сна. Это бады. Бады 341 рубль. Я прошел курс вот этих бадов. Сколько там, не помню, таблеток на 20 где-то дней 20. Эффекта эффекта эффекта я не почувствовал. Возможно, да, тоже я просто прошел курс какого-нибудь мела или мелозаменителя. Надеюсь, это не вредно. Формула сна. Ну что ж, потом, думаю, надо как-то это самое решать. Вопрос-то. Прибег к странице интернета, полазил по ютубу и нашел страничку, ссылочку под описанием тоже поставлю. Это доктор Евдокименко Павел, Валерий, Павел Валерьевич. И по его его настоянию, рекомендациям, у него такое хорошо видео есть, я решил попробовать попринимать настойку. Это завариваю плоды боярышника и шиповник. Где-то и того и другого по пол столовой ложки. Утром завариваешь, до вечера это все настаивается и за час перед сном выпиваешь. И вот скажу, с какого я, по какое сейчас у меня тут записано. Я с 14 марта по 1 апреля принимал, и я наконец-то нормализовал свой сон. Вот это да, вот это, вот это эффект. Вот это все не было эффекта, вот это не было эффекта. Вот это все эффект. Принесло свои плоды, и в данный момент я сейчас как бы это самое, ну я предпочитаю, что вот это, вот, вообще вот это все не надо пред... Принимать постоянно, постоянно я только принимаю чаду. Я сейчас пройду курс, сделаю перерыв. Потом еще пройду курс, независимо от состояния. Но это будет месяца через три. Потом я посмотрел у Павла Валерьяновича хороший видео урок у него про иммунную систему. Но как бы не сложно догадаться, что иммунная система у меня она накрылась не знаю, медным тазиком, не медным, но она у меня слабовата, потому что я только два года обезболивающие таблетки принимал, те, кто первый ролик смотрел, те знают, что я первое время отказался от операции по причине ипотечного вопроса, и, но ну я же, соответственно, я же русский, пока гром не грянет, я же не возьмусь, ну и как бы это самое подозрение у меня упало на ослабленный мой иммунитет, Соответственно, я посмотрел видеоролики у Павла Валерьяновича, и по описаниям, по описаниям я пришел к тому, что мне не хватает сегмента витамина. Это селен и цинк. Селеноцинковых витамин. Вот я в данный момент принимаю вот такие витамины, семлевит называется. почему семлевит потому что я пришел какие я выписал себе витамины с интернета я пришел на аптекарь сказала что это бада она бы мне не рекомендовала все таки что вот это говорит, витамины взял и сейчас вот принимаю курс вот этих витамин -левит. с видео от павла валерьяна я еще пришел к мнению что сейчас вот с этим всем поразберусь маленечко что не мешало бы вообще проколоть укол уколов уколов витаминов серии b6 и b12 именно в уколах потому что вот это все это все мы неизвестно что мы едим что мы принимаем хорошо если это мел потому что уже сколько раз и по телевизору показывали вот эти скандалы все про это самое про таблетки и как бы несложно догадаться при нашем политическом строе где за все можно заплатить и ничего не делать и наживаться то тут этому не надо удивляться Ладно. мое состояние ухудшается ухудшаться ухудшаться стало с января с января я тут уже практически стал никуда не ходить. Выйдешь на улицу, так около дома походишь маленечко, в магазины я уже перестал ходить. Состояние стало ухудшаться. Вот в то время я как раз начал принимать м -м, курс боярышника и шиповника. И это самое... Состояние, скажу, такое. Дошел с ребенком до поликлиники, и мне стало тяжеловато. Пришлось обратно, знаете, вот такое вот внутреннее все трясется. Кто попадал в больницу с переутомлением, тот меня поймет. Ты приходишь, ты не можешь, тебя всего трясет, но тебе в то же время и не уснуть. Ты лежишь, вроде устала это самое. Вот, нормализовав сон, стало состояние получше. И где-то сейчас... Так. Записался я в Пикалеве к онкологу, Плахуп Валиевичу, попал на прием, ну и говорю, это самое, что надо говорю, проходить первое обследование после операции, объяснил свое состояние, он говорит, подождите, сейчас надо это самое понять, в чем причина вашего состояния, и он мне дал направление на то, что плечи в Пикалевскую больницу на обследование. Лег я в Пикалевскую больницу, попал я на прием второго. Марта лег я 27-го. 28-го у меня сделали э, за, взяли анализ крови, сдал мочу и сделали эхограмму сердца. Причем э, обратите внимание на мобильность. Эхограмму сердца пришли в палате, сделали. Анализ крови в палате взяли. И только я на этаже сдал мочу. Анализ. Про Пикалевскую больницу. Давайте манечко ее обсудим. Больница неплохая. В больнице кормят неплохо. Мне еда понравилась. Вкусная еда. М -м -м. Постельная кровати претензий нету. Елемонтик такой претензий нету. Обстановочка такая тихая, ничего никто не шумит. Спокойненько скажу, я там за три, за три дня отлежался и отоспался. Я там больше ничего не делал. Только лежал. Ну, походишь маленечко, это самое. Сделали мне компьютерную томограмму, а тут пошла наша бюрократия. Вахук Валевич сам тоже ушел на больничный. Он давал заявку компьютерную томограмму грудной полости, грудной клетки и брюшной полости. Я прихожу, объясняю, что то все у меня говорю, на легком точечке с 2000-х годов. Они говорят, а мы делать не будем вам грудную клетку. Тут заявка брюшная полость. Я как брюшная полость? Ну ладно, сделали. Сделали мне с контрастом брюшную полость сделали выписали меня э, с больницы пришел я в понедельник понедельник что там какое будет число то у нас посмотрим. это наверное уже будет понедельник второе число пришел за ответом взял ответ а поднялся на этаж это самая плохого за ответом и там у нас заключение стоит Заключение. Заключение. КТ-картина диффузованных изменений печени поджелудочной железы. ДДД большая и П большая ОП. Скобочка остеохондроз. Дальше. Очаг диструкции, Знак вопросов. В правой подвоздушной кости, в, лев... в крыле левой позвоночной кости, МТС, английская, знак вопроса, хондросархома, знак вопроса, нашли новообразование. Что это за новообразование, рецидив, возможно, кто гуглил, тот знает, у рецидива, все синдромы, которые у меня бессонница, утомление, усталость в ногах, это да, все синдромы присутствуют, ну что ж, я поговорил с Вахок объяснил такую ситуацию, я говорю, ну вот тут говорю как-то заявочку, он говорит нет, я говорю заявку оформлял, я говорю ну понятное дело, что не ошибается тот, кто не работает, но как я понимаю, это было сделано преднамеренно, преднамеренно, чтобы ты уже платил за свой счет дополнительно, ну как дополнить себе же надо делать органы за компьютерную томограмму, но ну, вахов Палевич ходил, договорился Договорился. И вот сегодня я уже забрал заключение. Вчера делали компьютерную томограмму грудной клетки. И сегодня я уже забрал заключение. Подходил к Вахову Павлевичу. Посмотрел он. Ничего такого серьезного здесь не нашел. Ну, тут ничего. Это самые органы без изменений. Я фотографии все привожу к видео. Так, в общем, я на той неделе... Зная такое, что нашли новообразование, рецидив, пока считаем это условно рецидив, взять, конечно, у нас тут нету такого пропускной способности, вот, допустим, мне в Санкт-Петербурге делали компьютерную томограмму, в центре, это не реклама, я просто говорю, как есть, в МИПСе делали, это где-то в центре города центр news я туда пришел я ни слова не сказал что у меня онкология ну по мне было видно что у меня онкология потому что у меня руку была уже большая опухоль и мне четко описали хондросаркома здесь конечно такого обихода нет у больных и им тяжело поставить диагноз в общем принято мое решение вахов полечен что я еду обратно в онкоцентр в Песочный. Вот я записался на 16 число вонка онкоцентр в Песочный и записался, как всегда, к Владимирович. Я позвонил, говорю, у так и так до, до, до, до операцию вел Артур Владимирович. Она говорит, кому записаться? Она говорит, кому угодно. Ну, я к Владимирович и записался на прием. Попаду так, что касается вообще по... Давайте обсудим по... Рецидив, не рецидив. Но пока условно считаем рецидив. Ну да, паники, соответственно, никакой нету. Новость меня не шокировала, новость меня не удивила, как бы это самое. К таким новостям я готов. Ничего не расстроился, ничего. Единственное, что стоит добавить. Тут же зашевелились у меня с протезом. Позвонили про протезирование, все, деньги одобрены, 400 с чем-то, 30, по-моему, тысяч, да, 430 тысяч оформлено на меня. Но единственное, я объяснил такую ситуацию и попросил перенести протезирование на осень. Я говорю, мне сейчас, говорю, маленечко не до вас, надо говорю, разобраться, что почем. Так что вот такой вот расклад. Так, вроде ничего не упустил. Больших я анализов не сдавал. Что такое онкомаркер, я еще так и не познакомился с такими анализами. И подробно я уже, на у Артура Владимировича спрошу, как вообще правильно проходить повторно вот эти вот раз в полгода сдача анализов. Потому что я еще сам далек от этого, и я еще ничего этого не знаю. Ну что, да, наверное, все. Все, я вам тогда, получается, рассказал. А, ну, единственное, еще после того, как мне сделали, упустил, после того, как мне сделали компьютерную томограмму брюшной полости, я сразу сходил на рентген-снимок и сделал рентген легких. Хотя потом Ваху Валиевич договорился, что мне сделали грудную полость. По рентгену легких все нормально, изменений никаких нету. То есть у меня только одно новообразование, сейчас я поеду в Санкт-Петербург, там все уже потом узнаю. Ну и следующее видео тогда запишу после того, как я буду полностью информирован, что это вообще такое. Пока считаем условно рецидив, условно паниковать. Да нет никакой паники, нет, просто это самое. Единственное, ну план вот маленько позбились, я уже планировал к этому времени ближе к даче перемещаться, но это самое... Получается так. И вот, не знаю, сделал я ошибку, я когда в начале года на эти соц. обеспечения я отказался от бесплатных лекарств. Вот не знаю, будет ли это моя ошибка или нет, в следующем видеоролике мы об этом узнаем. Ну что ж, всем добра, здоровья, с вами был Сергей. До свидания.